Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Опять с вами Наталья Гура. Геннадий Гура. И мы счастливы представлять сегодня то, что мы хорошо знаем, не только знаем, но и понимаем и практикуем. Что у нас там подписано? Синеньким вот там. Смотреть прямой эфир. Ага. И мы решили все-таки продолжить тему, которая была в прошлый раз, потому что было очень много откликов и вопросов, и мы понимаем, насколько это важно, потому что многие люди остаются в убеждении, что они что-то сделали неправильно. Да, друзья, а я хочу сразу тему задать. Я прошу прощения, что я немножко... Вот наша тема как сегодня... Как вчера, был, не прощу. Наша тема сегодня – ошибки в семье. Вот мы хотим сфокусироваться сегодня эти 30 минут на тех ошибках, которые мы совершаем или якобы считаем совершенными в семейных отношениях. И вот мы посвящаем этому этот наш прямой эфир. Кому интересно, присоединяйтесь. Да, я приветствую уже Лилю, Мазалу, Катю, Ларису. И всех, кто к нам присоединяется, очень рады вашему участию. Я очень ценю это. И знаете, я вот именно сегодня думала об этом. Вот многие говорят, вот у меня нет денег, у вас там дорого это стоит. А я ж смотрю по показателю, насколько это интересно вам. Мы ж каждый четверг. Выходим в эфир, и вот те люди говорят, что якобы ну, какие-то ограничения испытывают. Они не смотрят наши эфиры, но ну, может смотрят, но молчат. Не, они и... смотрят потом. Потом. Но, но я не вижу реакции, поэтому я так вот говорю. Поэтому сейчас, я думаю, у каждого есть такая возможность смотреть и наши эфиры, эфиры и Бориса, и Татьяны, Бориса Сорина, Татьяны Тойч. И я думаю, что вы пользуетесь этой привилегией. А наша цель, конечно, представлять книги тойчи потому что многие люди хотят найти ответы на вопросы. Я в течение, ну, наверное, больше, чем... 15 лет, наверное, до 20 лет, я иск... в течение 20 лет я искала ответы на вопросы. На многие, ну, на большинство, я не могла найти ответа. Вот. Поэтому для меня метод ценен, что на любой вопрос, от на любой, вот какой любой вопрос у вас есть, тойчи дали ответ. Это вообще уникально. Да. Я начинаю так, в течение последних нескольких дней, да. что вообще, вы знаете, да. это действительно... Это века... начало у тебя. <свят> у Геннадия Тих... просто есть тайна, он когда-то вам ее откроет. Никакая, вот. просто... Но пока, ты, пока ты ее не говоришь, поэтому ну, тайна. Да. Вот. Но я для себя говорю, вот, возникает вопрос у вас, у нас, возникает вопрос, и я говорю, ответ Есть. Понимаете, какое это счастье, что есть и не просто ответ, как какое-то предположение, которое всегда является ложью, а ответ абсолютно точный, абсолютно предсказуемый, абсолютно логичный ответ. Знаешь, я хочу сказать, что вот это дело, это, это луч света в темном центре, в царстве, скажем так, прочих наук. Да, Не, ну это вообще... Это реально, это настолько ценно, я просто вот, да. вот. Поэтому мы с вами такие счастливчики, что мы это понимаем. И понимаете, можно внос... есть много чего умного, но мне нравится это тем, что есть алгоритм, есть понимание, есть действие, и ты получаешь предсказуемый результат. Вот это очень важно. Ну и мы сегодня будем говорить о ошибках ошибках ты в семье хочешь говорить да, да но знаю, вот почему? я начну практически с этой книги а какая книга вы ее знаете мы ее вчера в прошлый раз представляли 9 темиологии где-то страница 270 и дальше и вот чемпион описывает что к нему пришел молодой человек на консультацию и сказал что я ошибся я женился не на той женщине но если у вас были э, такие а, мысли… А почему вот не о том? Он даже там... Я все расскажу, Венадий, -а -а. не надо торопиться. Понял, это было вот. если, если у вас такие мы, мысли были, что вы ошиблись, вы не за того вышли замуж. Вы случайно вышли замуж, вы случайно залетели и вынуждены были выйти замуж, и как, или как этот мужчина, он сказал, что я ошибся. вы можете написать, дорогие друзья, думали ли вы хотя бы раз в жизни, что вы ошиблись? Ну, Геннадий так точно думал, что он ошибся, что ему надо срочно менять семью. Вот. Я тоже так думала, что тот ли этот муж или мужчина? Вот. Чемпион сказал, ошибок нет. И он спросил этого молодого человека, а почему вы так считаете, что вы ошиблись, что ваша жена – это ошибка вашей жизни. И он сказал, что она со мной не соглашается, у нас нет согласия, практически ни в одном вопросе. И он, ставил, он хотел развестись с женой. И чемпион сказал, вы знаете, она идеальна вам подходит, потому, что даже вам кажется, что то, что она не согласна, это точно соответствует вашему паттерну унаследованному. То есть, практически чемпион показал, что мужчина несет ожидания на подсознательном уровне, многопоколенное, где ну, мама, папа, дедушка, бабушка, они были, жили не в согласии, они не понимали друг друга, они были разделены. И этот мужчина, он абсолютно, без никакой ошибки, а с абсолютной математической точностью, он должен был притянуться к такой жене которая должна была быть подобием ее мамы или бабушки его и точно и соответствовала такая ему. интересно что самое интересное Ну, было интересно видишь что оно не неинтересно. Ну, ну, вот именно, именно такая должна притянуться потому что и вопрос вам на перспективу то есть мы сейчас пока не будем почему притянулась именно такая да Почему притянулась именно такая? Я думаю, вот все, и Ольга пишет, и, и Людмила Казурина, да, что ну, у всех это было. И этот молодой человек, он не развелся, он понял то, о чем сказал ему чемпион, что это была абсолютная гармония, абсолютная, абсолютная точность, математическая точность что он притянул такую жену, он мог притянуть только такую жену, которая должна была быть с ним не согласна. И в этом абсолютная гармония. Вот я такой вот список даже составил, угу. я оглашу. Угу. Вот список угу. стратегических ошибок, которые считаются угу. стратегическими. Ну муж, жена, здесь не имеет значения. Мало зарабатывает, другой супруг. Гуляет, лежит на диване, не хочет ничего делать. Кстати, женщины тоже касается. <свят> <свят> не, не занимается детьми, слишком меркантильный, слишком жадный, не помогает. Ну, это типа то несогласие или почему ошиб... Да, ошиб... Это ошибочный форма. муж? Да? Да. Ну. Вот именно стратегическая ошибка: как бы: не любит, так как другой вот любит, а этот тот не любит. Угу. Потерял форму. Там физическую форму был, качок остался с таким животом, например, или еще как ну, Не надо терять форму. Секс не тот стал и так далее. То есть вот, вот такие подобные стратегические ошибки, человек принимает решение. Это не тот, я ошибся. Угу. Как доказать, что он не ошибся? Ну давай. Просто есть принцип, по которому соединяются два супруга. И это либо принцип подобия, либо комплементарный принцип, когда один дополняет другого. То есть важно увидеть, что а когда вы говорите «я ошиблась» или «я ошибся» в выборе супруга, важно задать себе вопрос «а я?» Мало зарабатываю, а я гуляю, а я лежу на диване, значит, гуляю? А, гуляю, я, да? Да, а я не занимаюсь с детьми, а я слишком жадный, а я не помогаю, а я не люблю, а я потерял форму, а секс и так далее. То есть, на себя. То есть посмотрев да? на себя, мы можем ответить на вопрос подобия или на вопрос комплементарности, то есть важно увидеть, что вот... Один гармонично дополняет другого. Это тоже очень важная функциональная угу. единица взаимодействия да. между супругами. Поэтому вот в стратегических таких областях, вот это вот, это... Но, друзья, это истина или правда? Это правда. А вот истина в чем? Не подойдем. Знаете, многие считают, что какие-то связи были ошибочные, что ребенок родился ошибочно. Я никогда не забуду, всегда этот пример привожу, когда женщина э, в поезде с кем-то вступила в сексуальность. Да, последний раз на семинарии приводила. <laughs> да. и родился ребенок, и Татьяна спрашивает, ну кто Татьяна Сорина тогда, вот в 2005 году, спрашивает, ну кто отец этого ребенка? Она говорит, Татьяна, я говорит, не знаю это было в поезде, я его больше не видела Понимаете, можно сказать, что это случайно? Нет, не, нет ни одной связи случайной. Надо видеть эту счастливую Татьяну. В это время. Да. Это просто такая. Знаете, а, вот э, не то что случайно... Как это она рассказывает, да. Ну, да. Не, вот, да. вот, вот не помню, Татьяна. Ну, лицо вы. Не помню, Татьяна. Ничего не, не помню. Ничего не помню. Поезде было, вот раз ребенок родился. Родился, да, родился ребенок. Понимаете, но вряд ли. Это супруг случайно и женщина не может себе простить. Да. Она, осуждает за это, а на самом деле даже не говорить а о За, за какой-то час а я да, объяснила, да, что это не было случайностью. Понимаете, даже сосед он не случайный, а не говоря уже о каких-то таких более длительных отношениях. То есть каждый человек играет свою роль. Многие женщины не понимают, почему там первый муж пьет, второй муж играет там в карты, третий муж берет в долг, а ей надо эти деньги отдавать. И, конечно, такая женщина склонна, знаю, да, да, знаю да. не одно. И эти женщины склонны обвинять мужчин, но они не понимают, что они произвели, они притянули таких мужчин именно вот этими многопоколенными ложными концепциями. Поэтому очень важно понимать, что если вы уже имеете некий опыт… Вот, я, кстати, хотела спросить, задать вопрос, вот, если был какой-то опыт, который ну, вы назвали случайным или ошибочным или неправильным. Вот что важно, да, но ну, вы понимаете, кто уже знает идеал метод Тойча, вы знаете, что опыт обязательно он будет повторяться, и он будет повторяться до тех пор, пока вы не дадите истинную интерпретацию, пока вы не поймете, зачем он. Вот в вашей жизни, и вы можете написать, ничего вы нам ничего не пишете, пишите, дорогие друзья. Пишите, Напишите, давайте вам вопросы. Я написала, что она точно думала, что ошиблась. Вы Выбор Надо, может, вниз. Прекрасно. Нет, там мы не, там больше ничего. Да. да. Э... Вот, вижу, Да, всё. да. Пишите, друзья, пишите чуп, вопросы. Кто тут? Кто? Чувчик. Uh -huh. ага. э, знаете, вот э, что важно, о чем пишут супруги Тотчи? Важно знаки для себя вот пометь. Я понимаю, что у нас было тысячи людей, с нами пересекались. Но были те, которые или в очень хорошем аспекте нам в душу запали, или на кого вы могли держать Ты обиду. Про мужчин или вообще? Да какая разница, вообще, вообще. А -а -а. И очень важно задать себе вопрос: какую роль играл тот или другой человек в моей жизни? Даже если вы ее знали три дня, или одну ночь в поезде, или там э, три месяца. Если одну ночь в поезде <звы> на <не> меня <показывают. свы> Вот я <ты> пример приводил. <свы> вот. Поэтому вот какую роль сыграл этот человек? То есть, что у вас заставило притянуть этого человека? И вы начали, вступили в так называемую функциональную единицу. А что значит функциональная единица? То есть вы притянули этого человека? Как вы притянули? Ну, кстати, напишите мне что-то, нам что-то. Как же вы его притянули? Каким образом вы его притянули? То есть то, что вы не могли его не притянуть, я думаю, каждый из вас уже знает и согласен с этим. Каким образом? То есть что? Ну, я буду говорить, вы не пишете, я буду говорить, да? То есть у вас было подсознательное наследуемое родовое генетическое знание, например, что мужчина пьет, мужчина неверен или женщина гуляет, изменяет, да и так дальше. То у есть вас было это... знание, которое ожидание, которое сформировало ожидание. Да, то есть это само по себе что такое ожидание. Это и есть тот заряд, который базируется на знании, на системе веры, на убеждении. Ну практически вы приказываете другому в отношении вас так себя вести. Uh -huh. и, и если вы даете этот приказ, и тем более если еще человек влюбился в вас, а он должен в вас влюбиться, он должен выполнить ваш приказ. Ваше знание, ваше убеждение, он должен соответствовать вашей системе вере, что он будет против вас, что он будет вас недооценивать и так дальше. И, конечно, я раньше думала, ну, кто виноват? Ну, понятно, мужа, кто еще? Если что-то не так в отношениях, я считала себя очень хорошей, порядочной женщиной, если что-то у нас не клеится, но ну, кто из нас двоих, да, в этом виноват? Конечно, он. Но благодаря... выглядишь. Спасибо большое. Но благодаря э, идеал-методу Тойча я поняла, что я центр вселенной своей и что все те, кто попадают в мою вселенную, я их притянула. Так, прямой эфир прерван и вскоре будет возобновлен. Я, я думаю, вы нас слышите. Вот, mm -hmm. Там у нас лучшая связь, чем здесь, mm -hmm. поэтому вы нас слышите. Вот. И когда я стала размышлять таким образом. Я себя спрашивала, почему этот человек попал в мою Вселенную? Вот, знаете, это совсем другая жизнь. Это обвинение уходит, критика уходит, осуждение уходит, и ты понимаешь, что до момента осознания ты мог только встретить тот тип поведения, который был у папы, у мамы, где была некая неверность, воровство, вранье и так дальше где была бедность, где была нехватка. Поэтому многие, как говорят в современном мире, главное быть в правильном месте, в правильное время, в правильном месте. У -у -у. Да? Так говорят. А супруги Тойчи говорят, что мы всегда были, есть и будем всегда в правильном месте. Вот правильное время, правильное место и мы будем правильно поступать. То есть ошибок не было, потому что то, что вы могли считать ошибкой до вашего рождения, этот на опыт уже был прописан и по сути с момента вашего зачатия на ДНК уже был запечатлен ваш опыт. Тот, который вы должны пережить. Ты знаешь, ну, кстати, как и ваша внешность. Кстати, за внешность никто ж не сомневается. Кто-то говорит, ой, на кого ж, как наш, родился Эна. наш а -а -а. внук? Ну, ты мне дашь слово сегодня сказать? Ты молчишь, я не могу что я, я уже ручку сломал. Тут, тут. <свят> ты клену, Уже комплименты тебе говорю, А, ты типа понёк? Не, видишь, я не реализовываю комплименты. Распир даже приостановил. Так. А то есть, смотрите, вот я хочу вот некий такой акцент. Понимаете, вот некоторые люди считают, ну пороблено, Наверное, у меня фортуна такая. Наверное, какая-то я неправильная. У меня была одна рекордсменка, у нее было уже пятеро мужей uh -huh. на консультации. Вот. И вы знаете, она была в полной растерянности. Нет, консультации. У нее было а в жизни уже пятый муж, вот, и она в полной растерянности. Вот, наверное, что-то, наверное, как-то я вот что-то тут со мной. Что вот, ну как, наверное, ну типа, кто-то там навредил, или еще какие-то там враги. ну да? Да, ну я еще бы А на самом деле была вот эта основная идея, к которой мы подходим, что очень важно понять вот этот принцип, который, ну, кстати, об этом говорила и Татьяна Сорина в одном из своих семинаров, который я помню. Вот. Она сказала такие слова, которые мне запали в душу. Не спешите разводиться. И вообще чемпион редко когда рекомендовал разводиться. При этом она сказала, а важно понять, зачем мне Богом дан именно этот супруг. Вот именно этот, с такими пьянками, с такими гулянками, с такими там какими-то этими. Важно понять истину. Истина, она звучит звонко. Она говорит о том, что каждый супруг нам дан для нашего лучшего прогресса. То есть, важно понять, что в чем, какой мой прогресс я должен совершить, и, о, для на своего супруга. Правильно, какой должен совершить прогресс. И когда мы понимаем этот простой принцип, тогда все складывается. Тогда мы принимаем того, кто рядом. Тогда мы понимаем, что я должен в себе сделать, что я должен принять. Например, там похотливому мужу нужна верная жена, которая какая-то неинтересная, да, и он куда-то рвется на сторону. А ему важно понять, да, вот с этой женщиной, с этой женой, а в чем я должен продвинуться? Ну, самым самом простом научиться быть верным. И это вот самый такой простой, самый банальный такой пример. Или там кто-то там скупой муж, ага, ну, надо посмотреть на себя, наверное, мне надо стать более щедрым. Ну, это теоретически я говорю, не... То есть, друзья, вы представляете, какое-то колоссальное знание, которое закрыто сегодня. но и пытается как-то приклеить, как-то прилепить, как-то... Но в этом же есть логика жизни. Когда мы становимся на осознание пути, что каждая встреча она не случайна, что каждый человек нам дан для нашего прогресса. что Когда мы понимаем, что каждый человек дает лучшее из того, что он может дать, потому что он поставлен Богом, чтобы я что-то увидел и в чем-то поднялся. Когда мы понимаем, что наша жизнь, она не бесполезна, она не проедание, она именно предназначена для роста нашего прогресса. Когда мы понимаем, что, Господи, какое счастье жить на этом свете, когда ты понимаешь, что ты должен прогрессировать и расти. Это, это, и ради этого все. Это прекрасная женщина рядом со мной, uh -huh. которой uh -huh. я очень благодарна, особенно последние дни. Степень благодарности, тебе выросла. Там был такой Знаете, вот почему мы говорим о правильном месте, нужное время, правильное место, именно мы на, правильное место, да, на правильном месте находимся, потому что, если, например, он наследовал этот пар, паттерн бедности, так было у родителей, у дедушек, бабушек, ну а какое может быть для нас правильное место? Точно так будет нехватка. То есть это и есть то место, и пока мы не поймем, почему они были в таком положении, мы и будем повторять их. Поэтому у нас мне нравится метод тем, что можно вырваться с этого ограничения, быть бедным или быть отверженным. Или, например, как отвержение глубоко подсознательное, это глубоко, глубоко подсознательная запись. Интересно, что остается, например, той женщине или тому мужчине, который соединяется с партнером, у которого глубокое чувство отвержения. То есть, обязательно этот партнер должен уйти от этого супруга. И многие это называют предательством, вот мы с Геннадием часто это слово употребляли, раньше обзывая друг друга по каким-то показателям и практически Геннадия, мама тоже меня обзывала предателем, потому что не ну, его, мы его, было, его. Даже его. Ну, у нас у тема у ж, такая, тема, Гена, мы раскрываем mm -hmm. тему, ты, ты в степени растет у тебя. И понимаете, я вот решила, что в моей жизни вот этот, например, вопрос отвержения, но если вы центр Вселенной, вы же решаете, какая концепция будет центральная в вашем разуме. Я сказала, Мое, в моем разуме это вообще тема отвержения, она отсутствует, не говоря о теме предательства. Потому что, чем вы единственное, что надо менять, это наши невежественные концепции, не людей вокруг а наши невежественные концепции. Читайте, это написано в книге «Дельфемиология» на странице 272. Поэтому сменим невежественную концепцию, вас никто больше не отвергнет. Многие к нам приходят женщины и говорят, что ж такое, я там и стираю, и убираю, и танцую красиво, и все делаю, и зарабатываю, а муж меня не ценит и ушел в другой. Это, это вообще. И он говорит, ты, я ошибся, что я на такой женщине женился, как ты. Реально женщина приходит, плачет, говорит, почему, что ему не хватает. Вот. И я всегда говорю, что вы центр вселенной, вы заказали эту музыку, и если вы ее не поменяете, эту пластинку, то так и будете петь. Очень красиво чемпион описывает это в книге номер один, где одни поют траурную музыку, помнишь это, а второе, вторые поют веселую музыку. Потом им уже включаешь нормальную музыку, они все равно будут траурную петь. Понимаете? Потому что это, да. это, это, это привычка. Это на ДНК записана эта привычка. Да. Итак, друзья, пойдем дальше. Итак, выбор сделан, супруг есть. Следующая... Ну, и будет или будет коммунат. будет. Да. Следующая ошибка в текущей жизни. Это, почему покритиковала, почему обозвала, ну, почему ну, обидела. почему ошибка? Обидела. Ну, да. ну, вот женщина может сказать, ну вот, вот ляпнула так вот, загоряча. А, сделала ошибку. Да, че? ошиблась. А, ошиблась. Вот, а, обидела там, угу. случайно, с кобородой по голове. Ну, я шучу. Ну, да. да. Сделала не то, что правильно. что ну, вот. Надо было так не делать. Надо, Надо, было, было, не так не делать, Надо да. было так не говорить. Надо было так То есть, мы сказали, что в первом случае ошибок не было. Да. То есть, каждый муж или жена, они даны для того, чтобы каждый из нас максимально продвинулся в прогрессии. И это дано Богом. Тогда мы понимаем, что любой брак, он не имеет ошибки. А вот теперь вот, в текущей жизни, как быть, вот если я это сделала, опять, здесь есть два варианта. Два варианта в каком плане? А, сначала мы смотрим, если человек знает как правильно, но он это делает как неправильно, то есть он, он уже обучен, он уже продвинут в каких-то там... Ну, например, в обучении делал методоточие. Он понимал, что ну, не надо было критиковать своего любимого мужа, который mm -hmm. прекрасно выглядит, и который, ну, он поступает так, в силу каких-то своих этих. Можно более мягко с ним обойтись. А, -а, -а это ты мне? Ну, наконец-то. Вот. Или какие-то другие вещи. Но вопрос в чем? Если человек не знает истины, мы понимаем, что он, не, он стартовал на этой системе отчетов, у него не было выбора. Это генетический клон своих предков, он мог поступить только так. Когда мы понимаем вот эту позицию, мы понимаем, что ошибки не было. Но если человек обучался, и он продолжает критиковать, он продолжает читать мораль ближнему своему, он продолжает... А я же не говорил, что про тебя. Ты на меня так смотришь загадочно. Вот. Он продолжает там ругаться, материться там, биться даже, может, драться даже. Вот, при этом он понимает, что он делает неправильно. А здесь уже, конечно, вопрос к вам. Это можно назвать ошибкой или нет? Вопрос к вам. То есть вот он уже знает истину. Но он приходит домой, и у него вылазит критика, и он начинает критиковать. Он ошибся в этот момент или он не ошибся в этот момент? Пожалуйста, ответьте мне на этот вопрос, господа присяжные заседатели. Угу. Ну, я думаю, кто-то тебе точно ответит. Угу. У нас там есть Имазола и Лариса. Вот видишь, как Клесся э, Черуха написала, главное правильно выйти замуж. Так говорил папа. Угу. А, вот, о, любовь Панасенко есть. А, так говорил э, папа. А совсем недавно так у нас говорили, говорил один человек на семинаре, что главное, но ну, я, конечно, там коррекцию несла. Да, да, да, да. вот. Но что я вот хочу сказать, особо зачитать тут вот одну цитату Чемпиона для тех, кто считал, что он сделал что-то в детстве неправильно или в юности неправильно, и может до сих пор себя обвинять. Вот. Ну, практически, как Чемпион пишет, до нашего рождения нам была предписана роль или орбита, то есть тот опыт, который мы должны были пережить, и вы действовали в полной гармонии с той предписанной ролью, которая заложена была до вашего рождения. Это очень важно, Бразилия. Да. да? Вот. То есть цель жизни была четко определена еще до вашего рождения. Поэтому я думаю, что те, кто еще да, хотя бы у кого-то осталось немножко обвинение себя за какой-то опыт детства или в юности, вы должны были исполнить эту роль, потому что это было прописано на вашем ДНК. И единственное, что надо сделать, дать нужную интерпретацию, истинную интерпретацию, это можно сделать, конечно, понимая принципы дел методоточи. Потому что многие люди обвиняют за какой-то случай, Вот недавно у меня был парень на консультации, который обвинял себя до последнего за какой-то случай, что где-то там он игрался с братом, что-то там произошло у кого-то, и он обвинил себя, что из-за него какой-то случай произошел. Да это было прописано на ДНК, эта роль была прописана на ДНК, это цель Бога, которую вы исполнили лучшим образом, но Тут очень важно вынести правильную интерпретацию. Зачем? То есть какая роль этого ну, события, этого опыта? И тогда смело идите вперед и радуйтесь, что вы это осознали. По сути, это тот подарок, который вам дал Бог для того, чтобы вы стали осознающим. Да, и вот смотрите, как Александр Фектистов ответил на мой вопрос. То есть если человек, повторяю вопрос... Уже знает истину, знает, что критиковать в браке это значит э, ну, нехорошо и там, мягко говоря, да? и, и это генетический код, это унаследовано, но он продолжает критиковать, уже зная истину, он ошибся или нет. Важно понять, что э, вот, генокод это подсознательное, то есть на подсознательном уровне это еще знание, новое знание, оно еще не стало подсознательным. А раз оно не стало подсознательным, то у человека также не было выбора. То есть это опять же не есть ошибка. Просто важно дисциплинировать себя и не бить по голове, а важно себя, ну, понять, что да, еще пока так. Еще вот оно не стало моим глубинным, оно не стало моей плотью. Это новое знание не критиковать. Поэтому надо быть милостливым к себе. Я не призываю бесчинствовать. Прошу меня правильно понять. Но надо быть милостым. Феоктистов Александр молодец. Будущий консультант по делам методу дучи. Я в тебя верю, жду. Жду твоей работы. И хотя ты можешь сказать, у меня там нет финансов, но работы твоя я не вижу. Для этого финансов не надо. Ну хорошо, не буду вешать вино. Александр Феоктистов, очень люблю тебя. Давайте, до встречи. Я вот хочу зачитать, друзья, я, я же… Я фертистого людовстреча. А, я думала, ты уже все я <laughs> <всескучился>. <laughs> да. э, Смотрите, я хочу и э, всегда, если я что-то рекомендую, только то, что я очень люблю, очень ценю, то, что мне очень нравится, и то, от чего я получаю огромную пользу. Поэтому я вас мотивирую читать книги Тойчей. Вот э, эта книга, где виктимиология перевел ее э, Борис Сорин. И вот э, ну, вот та же страница, 273, то, о чем мы говорили в прошлый эфир. Я вам зачитаю э, в завершении одну фразу, которую сказал Чемпион. Я хочу с полной уверенностью сказать, что ваша самооценка, оценка самих себя в значительной степени возрастет. Когда вы осознаете, что Бог создал вас и заранее предписал все, что до сих пор происходило в вашей жизни, что происходит в ней сейчас, и все, что произойдет в дальнейшем. Вот, понимаете, Спасибо. тогда вы не будете думать, что то, что произошло в 5, или в 10, или в 15, или в 20 лет, это было ошибкой. Нет, здесь четко сказал той, супруге Тойчи, что это было что происходило и происходит, это предписано, это на ДНК определено. Ну подумайте, у вас же такой внешний вид, он же не случайен, вы же смотрите да, там на кого, вот Геннадий не, не сказала я, да? и, когда родился внук, думаю, на ну, кого же он похож, на кого он похож. Это одна третья, только та физиология, на кого он похож физически. Но он же несет на ДНК, несет все, все невежественные концепции предков, все. И его задача интерпретировать да, по-новому, пережить этот опыт и интерпретировать по-новому. Да. Поэтому давайте не будем как, осуждать, да, обвинять, осуждать кого-то или себя. Многие же себя забивают, что что-то сделал не так. Да, а давайте короче. скажем, что Правильные примем ставки. примем этот опыт. Искать я идеально исполнил то, что было прописано. Все, я понял, какая моя роль, какая роль этих людей, какая роль мужа, жены, первого мужа, второго мужа, первой жены, я понял эту роль, я понял задачу, которую я. Вот, вот. как мы можем понять задачу? Только через тот опыт, который нам очень ну, как-то совсем не нравится. Только тогда мы можем осозна стать более осознающим. Потому что когда человеку все хорошо, он с и довольный, о чем ему там думать? Ну даже где-то отдохнуть на канарах, да? И где-то вечерком да. повеселиться. А вот когда плохо, это самое идеальное время задуматься. То есть, друзья, задайте себе вопрос после нашего прямого эфира. Мне дан муж, или любимый человек, для какого моего прогресса он мне даден? Дан. Даден. Я уже сейчас вот сижу, и мне меня уже так раз, два, три, четыре, пять в отношении Натальи щелкает в Так рано, Геннадий, вы с тобой уже 40 лет вместе. Ну, я говорю, щелкает не стоит. Написано на То есть баллы в пользу растут. Отлично. Друзья, это же очень важно. Это то, что позволяет наполнить смыслом наше существование. То, что делает нашу жизнь красивой, прекрасной и приятной. Я думаю, на этой радостной ноте мы можем завершить. Да. хорошо, До новых встреч, выключает. Вы можете писать еще вопросы. Мы же едем в Луцк суббота мы в луцке дорогие друзья Будет онлайн, -трансляция. онлайн трансляция пожалуйста присоединяйтесь звоните в наш офис звоните на телефон альбины присоединяйтесь то что мы там выдадим по самооценке мы не говорили многие вещи даже те кто у нас обучался на тренинга по самооценке тем более по такой стоимости но ну, это вообще по 1900 Альбина говорила да у нас давно такой нет стоимости это некий такой как Посыл было. души, да. Так что присоединяйтесь, друзья.